что он, он готов бомжевать в Амстердаме, бомжевать! Представляете? То есть э, как ну, не было цели ехать в Амстердам там курить, там я вообще прям вещал, вещал, то что в Нидерландах, не в Амстердаме, а в Нидерландах изобрели летающую машину. вот, И я вообще, конечно, я вот сидела в тот момент на работе. Всем привет моим друзьям-подписчикам! Всем привет! С вами дамы из Амстердама или Ника, как меня еще называют мои клиенты по фотографии. Вот сегодня с вами будем на такую тему интересную разговаривать. И сегодня я буду вам рассказывать. Что мне пишут вообще люди, мои подписчики. Вот, у меня канал, в принципе, ну, хоть и давно существует, но у меня очень мало подписчиков. Но что самое интересное, у меня реально активная аудитория, это живые люди, с которыми мне очень интересно общаться. Ну, так вот, и мне очень много поступает писем в личку, чему я очень удивлена. Вот, в общем, пишут мне... Как-то раз один молодой человек, я не буду говорить имя, потому что, ну, как бы это я считаю, ну, анонимная информация, вот. Я считаю, что лучше скрыть в данном случае. И он мне задает такие вопросы, то есть, как можно в Амстердаме заработать, с помощью чего там, подскажите там какие-то ходы, выходы, пути, заработка там, вообще с помощью чего можно заработать, какими методами, вот. И потом как-то мы с ним общаемся, слово за слово, слово за слово, и он мне пишет, что, в общем, он готов поехать в Амстердам любой ценой, и я его спрашиваю, а где ты будешь жить вообще, ну, то есть это же нужно вот, ну, я вот, например, приехала вообще на таких условиях тоже, ну, на нормальных условиях, я считаю, интересно, как бы для первой поездки вообще в Европу, это круто, поехать ухаживать, да, ну, как бы волонтер не волонтер, но... Тем не менее, вот, учить язык, вот, это классный опыт, да, жизненный. Вот. А, и тогда выясняется, что ему, у него вообще нету никаких наработок. И я так понимаю, что на отель у него тоже денег нету, потому что вообще отель в Амстердаме очень дорого. А, есть даже ценник, что ты там в хостеле будешь жить, за 4 тысячи койко-место, как в тюрьме двухъярусная, да, ужасные условия, 4-5 тысяч, это ночь, и, естественно, ты долго там не проживешь. А если человек собирается вообще, как бы, уехать в Европу, вообще жить, то, ну, это очень, большие деньги нужны, это нужен миллион, не меньше. Ну, ну ладно, окей, жить в Европе, ну, нет, не обязательно миллион, но, ну, 500 тысяч надо, допустим, ну, не знаю, я, я не могу просчитать, вот, я бы даже с такой подачи не поехала. Просто я поехала, потому что у меня было где жить, то есть у меня, я точно знала, чем я буду заниматься, то есть то, что я не останусь на улице, у меня будут оплачены перелет, там виза, то есть я не в состоянии сама оплатить вот перелет, например. Казань, значит, Казань, Москва, Москва, Амстердам ну, больше 30 тысяч в одну сторону, то есть как бы в принципе, вот люди, кто, а, ну вот у нас в России же, вот почему вот едут, например, на курорты в Турцию, а, да не потому, что там так круто, а просто потому, что они не могут себе позволить европейский уровень. Ну, это моя точка зрения. Хотите, кидать в меня тухлые яйца, у меня тоже нет возможности за свой счет поехать в Европу, например на какой-то курорт в Италии у меня нет такой возможности, но и в то же время на 3-4 дня там какой-то автобусный тур, там себя мучить, я тоже не хочу так путешествовать, как бы, да, вот. И что я хочу сказать, и вот, вот этот молодой человек, молодой, очень молодой, ну не помню, сколько ему лет было, и то есть он мне написал в личку, что он, он готов бомжевать в Амстердаме, бомжевать, представляете, то есть, как получается, что его на это сподвигло, то есть он готов бомжевать, ну, может быть, это было, было как бы привлечение. он из на раздул, на самом деле он это делать не будет, потом у него мозги включатся, вот, ну, то есть, понимаете, люди думают как, люди думают, о, Амстердам, можно курнуть, да, классно кайфануть, да, вот на этом э, как бы твоя жизнь и сомкнется ну, то есть, что это значит сейчас я объясню в общем, э, я познакомилась с молодым человеком примерно, ну, мой ровесник и я была в шоке от его образа жизни который он ведет ну, нет, я уже сейчас никого не осуждаю потому что, в принципе-то, вот я тоже же как-то вот, ну, как таковой вот у меня не семейной жизни ну, к 30 годам не, ну, не образовалась, хотя я вообще-то я замужем, но просто у меня супруг он в другом городе вот, он, он уехал в свое время, вообще сначала он на Сабету уехал, это на Север заработке, вот, а потом его перевели в Нижний Новгород, сейчас он там работает, вот. И вот что я хочу сказать, что к 30 годам не образовалась ни семьи, ни детей, вот, и как бы, ну, у всех своя судьба, у каждого человека, и просто вот, а, вот, вот этот молодой человек, которого я там встретила, Чисто просто мы разговорились, потому что язык, ну, а он сам откуда-то, то ли из Литвы, то ли из Латвии приехал. И то есть вот он рассказывает про себя, что он сколько-то лет, сколько лет, вот 4 он сказал, года или может быть 3. Ой, ты божечки, ты божечки, да, я тоже тебя очень люблю. Вот, и... Три или четыре года он, в общем, он ведет такой скитальческий образ жизни, бултыхается между Германией и Нидерландами. То есть получается, что он то в Германии живет, то в Нидерландах живет, пытается подрабатывать. Ну, вот как, ну, конечно, нашел себя, но он так вот тоже говорил. Вот мои ощущения, как, которые я испытала, он говорил, что. Ну, первый год, конечно, это была полнейшая жесть, потому что тебя не понимают, язык ты не понимаешь, что говорят. Это вот действительно так. Вот это три месяца, когда у меня была адаптация, когда я жила в Голландии, причем я, я же так, я мечтала, просто, вы вообще просто не представлять, как я мечтала поехать в Амстердам, потому что вот эти вот цветы, вот эта вот красота, вот эта вот, да, вся вот эти домики, вот узкие улочки, просто я... Я когда приехала впервые в Амстердам, я просто влюбилась в этот город. Это просто я грезила. Я целый год жила этими воспоминаниями. Вот вы знаете, вот это вот как получается. Вот ты а, как вам э, рассказать? Ну, я, конечно, да, чокнутая, крейзи, да, на всю голову. Я себя даю этом отчет. То, что просто да, я такой человек, который свободолюбивый, который. Нет, я вообще абсолютно не. Ну вот, не представляю себя матерью, которая там в четырех стенах сидит, и уже у нее нет ни денег, ни моральных каких-то сил и возможностей путешествовать, и мне вот эта ситуация очень страшна, я вообще себя в этой роли не вижу, вообще никак, к сожалению, хотя вот в 30 лет мне уже, в принципе, пора там, да, родить и вот обзавестись семьей, как все нормальные, нормальные, у меня все нормально, люди, которые там... Э ну, большинство, кого я знаю, семьи, кто с мужьями со своими с утра до вечера ругается, а кто-то и прибухивает, очень даже нехило. Вот. Я ж мать! Вот. А, в общем, о басня басни такова, что я хотела сказать. А я хотела сказать то, что в общем-то я хотела сказать то, что вот этот молодой человек, он ввел такой образ жизни, то есть то в Германии жил, то в Голландии, да, он у него очень большая сила духа, он смог там найти работу себе, он смог выучить языки, вот причем два, то есть он и немецкий, я так понимаю, что он говорил, и нидерландский он выучил на тот момент, но, заметьте, ключевая мысль, что он мне сказал, вот это у меня очень четко отложилось в моей голове, вот то, что я его спросила, ну а вообще ты счастлив, вот, ну жить в Европе, ты же добился вот когда-то, вот я тоже сидя в России, я мечтала, ну вот жить в Нидерландах, там, да, и причем знаете как вот получается у меня как было, я как бы живу в России, да, хожу на работу, каждый день совершаю какие-то действия там, вот, ну на автомате, да, ну то есть как вот там приготовить, кушать, там положить в контейнер еду, собраться, надеть платье, пойти на работу, там что-то продать, выполнить план, там, да, а, там ну что-то там вот как-то выходные, как-то вообще совсем гнилая ситуация, то есть там постирать, там сварить опять лечь спать, то есть вот какой-то знаете такой вот жизнь сейчас я скажу <связь> Жизнь опарыша <связь> Жизнь опарыша, да <связь> Короче, который все где-то в говне Плавает, плавает такой А счастья-то и нет А счастье там, ну знаете как Вот как Дейл Карнеги писал То, что вот у него есть книга Как перестать беспокоиться и начать жить Вот кому интересно, почитайте Вот и Дейл Карнеги, он писал такую вещь, что нужно научиться жить в отсеке сегодняшнего дня. Но понимаете, когда твой день, он вот в, этот, вот в этом отсеке настолько неинтересный, что я каждый день вообще мечтала, вот как я поеду в Нидерланды, как буду там жить. То есть я проигрывала вот каждый раз. И я даже, знаете, я вспоминала все. Вот я настолько такой человек, вот как бы, да, который вот, ну, мечтает, там, может витать в облаках, строить себе воздушные замки, хотя... Уже 30, хотя, как говорится, надо приземлиться, уже пора, все как бы. Вот, ну, хотя почему, Причем здесь возраст? Можно быть счастливым человеком, мечтать, какие-то мечты иметь в любом возрасте, Причем здесь возраст? Нет, здесь я не права немножко, вот. Просто у меня как бы мой возраст, вот 30, он уже ассоциируется как бы с какой-то планкой, вот. И многие люди, которые действительно этой планки-то не достигли в 30, они, конечно, ну, как-то себя немножко считают неполноценными, вот такой момент есть вот, и ну, что я хочу сказать вот ключевая моя была какая мысль вот этого видео то, что я хотела сказать, что я мечтала вот поехать в эту Европу, я настолько сильно мечтала, вот вы вообще себе не представляете, у меня были такие моменты, вот я иду слушаю музыку в наушниках, да, и а в голове я, ну, представляю что я иду по Амстердаму да, и и, кстати, еще добавлю, то, что я полюбила Амстердам не из-за того, что вот это там город там, свободной любви, там или там квартал Red дистрикт квартал красных фонарей, да, где легализована проституция и торговля наркотиками. Нет! Дело вообще не в этом. Просто это, когда ты приезжаешь первый раз в Амстердам, ты просто вообще в шоке, ты такой не веришь своим глазам просто. Тут, тут ты вот это увидел, то, что здесь легализован. Вот, то есть у э, меня как бы, ну, не было цели ехать в Амстердам, там, курить, там, или там, э, я не знаю, там, только ради этого квартал красных фонарей. Просто, ну да, вот квартал я, конечно, хотела увидеть, вот почему, потому что вот, ну, у меня в голове это не укладывалось, как это, там, девушки какие-то стоят в этих кабинках. Ну, мне, честно сказать, было интересно, ну, и что, вот в наших странах это, допустим, ну, как бы не, ну, не, не разрешается. Но, тем не менее, это есть. Вот, все у нас то же самое, это есть. Просто это как бы не афишируется, то есть об этом не принято говорить, вот. Но это все есть, пожалуйста. Вот, только не на таком уровне, как там. нелегализованно все, да? Вот. Ну, в общем-то, вот. Ой, извиняюсь. И вот просто суть не в том. Просто вот, когда я уже приехала в Амстердам, я просто вообще обалдела от этого города, вот что меня поразило, да, я уже много про это видео снимала, в принципе, но еще повторюсь, то, что вот это необычные статуи, это вот когда ты выходишь а, из метро, допустим, да, а, там на, а, как объяснить-то, там на фонаре или где-то там вот, где под мостом, где метро, там где-нибудь сидит такая металлическая статуя птицы. Ты сначала такой смотришь, думаешь... Птица птица живая сидит издалека. Потом подходишь ближе, думаешь, неужели это это металл стоит? Ну, то есть, вот где-то в каком-то таком месте стоит какая-нибудь статуя металлическая, микроскопическая там, да, например. Или вот, например, знаете, вот в Амстердаме была такая статуя, вот это по пути в, на это тут где Мичел э, живет, и там на мосту была такая статуя, как будто половина тела человека вот так, как-то с вытянутой рукой, вот так вот. Ну, то есть это вот она сбоку вот так. То есть и вот так вот человек как будто с вытянутыми руками. То есть, знаете, от таких статуй вообще просто мороз по коже, понимаете? То есть это какие-то такие впечатления. Ну, то есть это необычно, это очень необычно. И в общем вот. И что я хотела еще добавить. Вот ключевое, что я хотела сказать. Я относилась к тому типу людей, которые вот грезят Европы которые там вообще в Европу любой ценой у меня было такое у меня было такое в 28 лет вот когда я впервые увидела Амстердам вот я готова была поехать когда я уже приехала туда и передо мной открылась вся полнейшая картина я думала до этого как вот, вот скорее всего вот так многие мигранты тоже и думают те кто желающий поехать на ПМЖ в Европу они думают как вот я думала как я думала, о, это же жить в Амстердаме, там каждый день будет э, открываться что-то новое там для тебя, да? Это действительно так. Вот смотрите, рассказываю. В первую поездку я такие не знала момент. Сейчас у меня батарея садится. Сейчас мне нужно поменять. Вот закончили мы на том, что, о том, что я сказала, что как бы я представляла для себя жизнь в Европе, позиционировала так, что э, ты каждый день будешь что-то новое для себя там, открывать, что-то каждый день у тебя будет какой-то вот, э, как сказать вам, ну, какой-то вот э, новый мир, у тебя откроется. Да, это так. Вот, например, вот привожу пример, э, э, как бы мне посчастливилось побывать в одном баре, да, ну это может какая-то кафешка такая, да, с уличной верандой, да, с уличной террасой. И, знаете, вот в тот день было очень ветрено, было очень холодно, шел дождь, и, ну, как бы я, я не сразу поняла, потом это меня допетрило, то, что лампы, которые вот, ну, освещают вот эту вот террасу, они на самом деле проявляют какой-то обогревающий эффект, то есть как так вообще, то есть как это может быть, причем она открытая эта терраса, понимаете, то есть, ну да, там допустим вот есть как-то там, ну, как из, из пленки, из такой, из целлофана, да, такого плотного, есть как бы, ну, навес вот на этой веранде, но проход, то есть проход открытый, то есть там люди ходят и воздух гуляет, то есть, это, по сути, это как на улице сидеть, да, и, ну, там такие вот лампы, они специально какое-то излучение дают, что под ними сидишь, и тебе тепло, как в помещении. Вот от такого вот эффекта я, конечно, ну, я была очень удивлена. Потом вот такие всякие, например, фишки, я не знаю, может, в России тоже это есть, но так как я не хожу вот по всяким магазинам, где светодиоды продаются, еще что-то там, лампы, и не знала про это, да, вот, вот есть еще фишка. А, вот купила я себе, не знаю где находится, где лежит сейчас, чтобы показать. А сейчас вот на окне покажу сейчас. Так, нет, нет, не на окне. Нет, не знаю, куда положила. В общем, ну не суть важно, в следующий раз надо будет подготовить. В общем, такая лампа специальная, ее вставляешь в розетку. И у нее есть датчик, то есть, если эта лампа э, днем, она чувствует, что светло, уровень света, она не работает. Как, как только ночь, то есть, она начинает ну, срабатывать, она загорается. То есть, получается, у нее вот есть какой-то датчик, да, который измеряет вообще степень освещенности. Но это такая лампа, знаете, это вот как бы больше такая, как ночная, это вот как бы... Для коридоров, я так думаю, что вот когда вот там сходить там ночью в туалет вот встать. Ну, то есть вот очень много вот в Амстердаме. И, кстати, вот на днях я вообще узнала такую вещь. И вообще была прям, ну, у меня был вообще дикий восторг. Я вообще прям пищал, визжал, То, что в Нидерландах, не в Амстердаме, а в Нидерландах, изобрели летающую машину. Вот. И я вообще, конечно, я вот сидела в тот момент на работе как раз радио играла, я вот так вот просто сидела такая, е yeah, е yeah, да, я и не сомневалась, потому что Нидерланды это, ну, это супер, то есть это действительно идущая в ногу со временем страна, развивающаяся страна с кучей технологий, с кучей всяких фишек, которые передавая, вот, ну, а тем не менее, конечно, люди там ездят на велосипедах, ну, Постольку, поскольку страна очень такая микроскопическая, маленькая. И да, если бы там был, было бы куча машин, там бы был сумасшедший просто затор, были бы пробки. Вот. То есть, если бы там было бы куча машин, то были бы просто нереально пробки. Вот. Ну и что я хотела мысль свою ключевую выразить, это то, что вот я ну, представляла себе поездку в Европу таким образом, что, о, Европа, о, Амстердам там, да, он, Амстердам мне понравился, мне понравилась эта архитектура. Все, чтобы поехать жить в Европе, учить языки, для меня это была очень крутая цель, которая меня зажигала, которая меня мотивировала, вот, и, ну, ну сидя в России, я думала, ой, здесь ничего интересного, я все обесценивала, всю свою жизнь, я думала, ой, чё тут вообще, друзья, фу, чё вообще, чё, вообще все отстой. Я думала так, работа отстой, люди вокруг отстой, короче, вообще все обесценивала, все мерила такой меркой вот под одну гребенку. то есть вот ничего мне не надо, в общем, все вот это. Вот, и потом, когда вот я туда приехала уже, я поняла, что, ну, мне вообще вот не хватает ни моих русских друзей там, не, не хватает вот этого русского менталитета, когда люди там, ну, ну как-то у нас люди душевные. То есть все, душа на распашку. Да, есть такой момент, что вот могут совершить предательство против тебя люди. Вот я на днях вот с этим столкнулась, вообще не ожидала. То есть человек меня как бы склонил ну, не рассказывать о его косяке на работе, то есть, а потом оказалось так, что этот человек уже все обставил так, что как бы это я ее просила не говорить, как будто, типа, это мой косяк. Вот, это вообще у меня просто был шок. И, ну да, эта тема для отдельного видео, в общем. Вот, не буду ничего по поводу этого комментировать, вот, потому что мой блог могут посмотреть, вот, ну, те люди, кто нежелательный, я не хотела. Вот. И э, вот просто что я хочу сказать, я вот обесценивала свою жизнь в России, я как бы жила мыслями в Европе, но когда я приехала в Европу, э, произошло следующее разочарование. Это как бы этапы иммиграции, это любой иммигрант проходит эти стадии. То есть первая стадия, это стадия эйфории, когда ты там такой, метишься э -э, мечешься, такой, как дурак, как идиот там, да, там такой, ой, тебе все в новинку там, вообще все тут классно, голландский сыр там, и, я не знаю, там башмачки там, Red Light District, квартал красных фонарей у тебя под боком, ты там ходишь, смотришь его там. А, причем, кстати, люди действительно там очень стильные, совершенно как-то классно выглядит вот если, вот когда я в России после Европы приехала, первое, что бросилось мне в глаза, это вот как-то у нас все-таки убого все выглядит и улицы убогие, и неухоженные и люди как-то вот одеты в какие-то пуховики такие тяжелые безвкусные, таких цветов ну да, в Европе тоже не ярко одеваются люди но все-таки доля вкуса какая-то там все-таки имеется, да, ну ну Нидерланды можем не брать даже в расчет, потому что там сильные ветра, зимой, дожди, вот об укладке речи нет, бывает такое, что женщина без макияжа выходит на улицу, бывает такое, что, ну, вот, когда на рынке я ездила, тоже, конечно, обвязывают даже вот какая-то такая культура у них, что они там обвязывают голову там чем-то таким вот цветным платком вот как-то вот, вокруг, да, то есть как-то в таком индийском стиле, в каком, ну, не могу в стиле хиппи, наверное, что-ли больше, вот даже не могу вот названием, ну, как бы придумать, да, вот, ну, грамотно рассказать, ну, и подытожить, да, вот это вот все сказанное тем, что вот, короче, и вот стадии иммиграции, это вот когда ты Сначала ты ж ну, живешь в надежде, что вот это да, такой шанс изменить жизнь, там переехать, сбежать, как побег из шоушенка из России, да, из ненавистной, вот. И, и ты думаешь, что да, тебе там медом за границей намазано, особенно если ты женщина молодая, ты думаешь там, ну да, там, что ты думаешь, если ты была здесь, в России, как бы. Вот, ну, востребованным, допустим, фотографом там, или там у тебя какое-то творчество было, или там ты была успешным там в продажах, там успех, успеха достигла. И ты думаешь, да, об тобой дверь, все двери открыты, но нет. Это заблуждение, очень большое заблуждение, от которого я хочу предостеречь всех иммигрантов То есть, ну, не будьте дураками, как говорится, не, не надо бросаться в пучину с головой, Да с горяча, не надо пороть горячку, то есть вот хочу сказать, что э, да, эта стадия эйфории у вас будет первые 2-3 дня, но потом, когда наступят такие языковые сложности, вот про которые я говорила уже, что э, бывает такое, что вот для, ну по уровню сложности, тяжести, э, морально это приравнивается, вот действительно, когда вот, как будто это, как будто запор реально ты испытываешь, когда ты общаешься, да, на иностранном языке, это ты пытаешься что-то сказать, тебя не понимают, ты чувствуешь, блин, когда же этот запор-то у меня пройдет этот, да, вот ты такой, такой титанические усилия совершаешь, там, чтобы там что-то объяснить своему оппоненту, там, собеседнику, и он тебя все равно не понимает, и ты уже достаешь переводчик, ты там... А почему? Потому что вот даже вот у нас русский язык, он какой? У нас русский язык, он, они даже наш юмор не могут понять, понимаете? Потому что у нас даже юмор специфический. У нас юмор может быть черный, с разными оттенками. Так у них то же самое. Но и вот смотрите, еще вот есть разница в менталитете, например, да? Вот, вот у нас с русского человека спроси, как дела, да? Ну, вот так, близкий кто-нибудь, да, ну, вот близкий друг вас спросит, вы что ему ответите? О, it's okay, мои дела просто супер, там светит солнце, например, да, там, я не знаю, там, мои дети здоровы, все прекрасно, руки-ноги на месте. Нет, мы так никогда не скажем. Вот, например, у меня спросит, вот кто-то близкий мне человек, я не беру там знакомых, там, каких-то там, через пень-колоду, до которых мне вообще, как говорится... Ну, дела вообще никакого нет, ко мне никак не относится никаким боком, вот, так-то чихать на них хотела, вот. А если, например, подходит человек, который близкий, там, друг, там, с которым ты, допустим, там, долго времени виделся, но вас там что-то связывало, там, вы 10 лет там учились, например, в не вере вместе, там, 10 лет, 10 лет, это как-то 10 лет отчислили, ну, просто сейчас как бы ляпнула, бряпнула, не подумав, вот, и... Как, не 10 лет, а вот, допустим, вы там учились вместе, и, как сказать, вот вы там на одной волне, ну, что-то связывает, что-то вас связывает, там, какая-то общая история, учеба, работа совместно, да, вот. И вы, как бы, что делаете? Вы, получается когда видите этого человека, сейчас, извиняюсь, немножко у меня заступорилось, вот, одновременно просто о разных вещах думаю, тут же у меня со скоростью света движется мой мозговой процесс, вот. то есть вы э, видите этого человека и говорите ему там, «Привет, там, э, как твои дела?», там, да и тут, конечно, как полетят какашки, какули в твою сторону, только защищайся, только успевай отбрасывать. То есть, что, о чем я говорю, то есть, какули летят, и ты такой, уже тебе приходится слушать, например, вот мне подруга на днях такая рассказывает, что вот а у меня руки грязные, там, это, куда деваться, вот, там, или там на работе заставляют такой тяжелый труд, там, или, например, там, вот, там, парень, там, пьет, там, детей не хочу рожать, в 30 лет перспектив нет никаких, то есть, вообще жизнь конченая, раздолбанная. Сегодня вот мне подружка сказала, что были суицидальные мысли у нее. По телефону мы разговаривали, да? А, такого я там не встречала. То есть вот сколько вот очень много, ну, можно сказать, настолько такое, спасибо за это отношение. Просто говорю вот даже Мичу, хотя вот, ну, я много раз про это говорила, сейчас уже не, не понимает русскую речь. Просто я, может, говорю как-то вот... Просто вообще спасибо, как бы, не кому-то конкретно, а просто вселенной, может быть, я говорю спасибо, там, каким-то высшим силам, но ну, я такой человек, как бы, не... Ну, больше себя всю жизнь считала атеистом, в общем, вот. Ну, не суть важного, вот. Э... Нельзя такие темы затрагивать, это некрасиво. Вот, и, э, и что я хочу сказать, просто вот он меня приглашал э, там в компанию своих друзей, там звал своих друзей там каких-то, то есть понимаете, вот у них такой менталитет, что у них не принято, они не будут с вами вот, ну, обсуждать, например, там э, свои какие-то вот прям проблемы. Вот просто на вопрос, как дела, они ответят как, то есть, а, -а all right, там, допустим, все в порядке, или они там скажут... Э, It's okay, там, I'm fine, там, I'm happy, допустим, там, good. Ну, там, скоро, там, допустим, отпуск могут сказать, там, я там все, там, черепики. Вот, хочу сказать про это. Это, кстати, очень мудро. А знаете, почему? Потому что вот когда вот нас спрашивают, а у нас в России реально, ну, такая жизнь тяжелая, что действительно у нас в России одни проблемы. У нас и менталитет такой проблемный. Потому что у нас везде одни проблемы, вот. И просто когда нас спрашивают, как дела, мы отвечаем, что вот, а, все хреново, зарплату не дали, там... Э кража там и что-то там в магазине допустим кто работает там на предприятии допустим там план повысили там или допустим э, не знаю там муж там изменил там ну все что угодно но у нас вообще куча проблем у нас куча проблем у нас в принципе россия это страна проблем в принципе по-другому быть не может просто мы это все говорим потому что мы уже открытые да а и что происходит вот Вообще происходит, когда свою проблему проговариваешь, ты опять ее заново проживаешь, прожевываешь. А надо как бы наоборот, знаете как, надо наоборот сказать там, ой, там, вот, кстати, подружка у меня, вот она вообще классно меня вчера так рассмешила. Э, говорит, вот пойдешь, говорит, ну, э, я говорю, вот не хочу общаться с каким-то определенным контингентом людей, там, личностей некоторых. Э, будут спрашивать, как дела там, а что ответить, дела хреново, как говорится, да. И она говорит, а ты отвечай, говорит, всякую херню. Там, скажи, что там волшебник на голубом вертолете за тобой приезжал. там Или там, я не знаю, там. И, и вот, ну, как-то начали про позитив, да. И так все на позитиве и проходит. И тут я вспомнила такие моменты, что как-то раз вообще за мной на работу приехали на лимузине клиенты. Я, я вообще была в шоке. То есть вот как-то у меня один... День в восемнадцатом году был такой, что меня довезли до дома на лимузине с работы. Вот какая большая честь. Ну, вообще же круто. Уж в наш авиастрой такой проехал лимузин. Уж не знаю, как он тут проехал после этого ремонта дорог. Вот. И я вообще все хочу подытожить, а получается у меня опять тема... Ну, как бы одно перетекает в другое. Я хотела подытожить, сказать то, что вот есть среди моих подписчиков такие люди, которые вот тоже так же, как я, когда-то бредили и мечтали об Амстердаме. Вот, ну, бредят, точнее, в настоящем времени бредят и мечтают об Амстердаме. Готовы поехать туда любыми путями, рассматривают даже и политическое убежище рассматривают вариант бомжевать в Европе, да, вот, и помните, я вам до этого говорила про молодого человека, с которым я познакомилась, который там из Литвы или из Латвии откуда-то, и дело в том, что он эм, жил на две страны, то есть он то в Германии жил, то потом в Нидерландах жил, работал, да, зарабатывал деньги, и вот он мне сказал такую вещь, я его просто спросила, ты, ну ты счастлив, ты же достиг вот этого уровня, что ты живешь в Европе, да, вот, что ты испытываешь, вот, как бы, ну, я просто его спросила, потому что я не хотела вот тоже, у меня тоже менталитет немножко поменялся, я не хотела про проблемы говорить, я не хотела там говорить, что мне сложно, языковой барьер, и, то есть, и когда я его спросила, он мне озвучил все то, все мои мысли, которые я испытывала, он сказал, мне жутко одиноко здесь, я здесь один, вот, понимания у меня друзей здесь нет среди голландцев, там, Потому что совершенно другой менталитет, они меня не понимают, я их не понимаю, я не могу с ними найти точки соприкосновения. Вот. Дальше, значит, ну я так понимаю, что девушки у него нет по финансовым каким-то там соображениям, потому что, ну раз жилья нет, европейки, они ну, не согласятся, как бы это уровень нищеброд считается у них. Вот. вот, Ну как выяснилось, сейчас уже и российские женщины так себя позиционируют, что все, если ты там гол как сокол, то голенький-то нам не нужен, в общем, вот. Хотя, ну ладно, я не буду сейчас про российских мужчин, да, потом вам отдельное видео сниму, когда уже ближе к делу, вот если дело дойдет до этого, я сниму как-нибудь. Тут у меня вообще полнейший трэш, у меня есть что рассказать. Вот, и то есть вот он говорит, что да, мне здесь очень одиноко, мне не с кем там поговорить, вот нет друзей, и еще он говорит такие вещи, что, сейчас скажу, что, что действительно для того, чтобы поднять себе настроение, вот в эти дождливые голландские дни, потому что холод жуткий стоит, вот не хочется ничего делать, шевелиться даже не хочется, двигаться не хочется, просто хочется лежать, вот у меня такое было состояние в Голландии, вот. И он говорит, вот я действительно, да, я курю, говорит, ну вот там травку там, ой, блин, потом забанят. Наверное, такие вещи нельзя говорить. Ну, в общем, употребляет там все, что только можно. Вот, естественно, когда он это сказал, и я сразу очень сильно как-то так напугалась. Я, ну, я чисто просто, что-то как бы, вот, ну, вы поймете это потом, то есть вы, причем вот поймете, если окажетесь на месте иммигранта, то есть, Первое, там бывает момент такой, что в эмиграции, когда ты встречаешь русских, первое, что русскую речь о там, русский человек, да, вот, э, как бы, и ты вроде как начинаешь к нему тянуться, общаться, да, но потом э, происходит обратный эффект. Почему такой обратный эффект? Потому что, ну, я не знаю, смотря в каком вы положении бывает, или тот человек, допустим, иногда вот, не иногда, а зачастую мы себя, иммигранты, чувствуем очень так уязвимыми, мы чувствуем себя, как эти, я честно говорю, как есть, мой блог без каких-то там, тайн и так далее, ты себя чувствуешь гастарбайтером. То есть, да, да, это так. То есть, не надо думать, что там, если ты здесь был как-то более, ну, как более-менее, там, человек с высшим образованием, чего-то там достиг, хотя... Вот еще, кстати, вот про это я тоже хотела сказать, Молодой человек, который мне написал, вот подписчик, то, что он готов был живать в Европе. Вот, И не буду имен говорить, кто. Просто хочу ему сказать, что как вот можно так вообще, вот, как сказать, вот, ну, я не знаю, кидаться в уму с головой, если ты, по сути, ты из России хочешь сбежать, вот, это моя ситуация, я хотела бежать из России, как, вот, как фильм «Побег из Шоушенка». вот. Вот посмотрите, этот побег из тюрьмы, да, вот я также бежала из России в Европу, вот, я, по сути, здесь, ну, ну то, что вот я фотографией занималась много лет, это мое единственное, как бы, такое достижение большое, да, это, как бы, такой мой мини-бизнес, но это очень большой смысл моей жизни, вот, еще скажу, что фотография, фотосъемка, ну, вообще подарила мне общение с, такими крутыми людьми, с которыми я вообще никогда в жизни не познакомилась бы, работаю на каких-то посредственных, стремных работах, вот, да, здесь у нас в Казани, вот, то есть, и я снимала однажды свадьбу в Москве, там у своей племяшки, я снимала свадьбу, а, в, ну, вот, а, здесь в Казани у нас, новый ну, парень был, ну, жених был бельгийц, то есть, интернациональную свадьбу снимал, то есть, это тоже накладывает отпечаток, я видела таких людей, вот, ну общалась с интеллигентными людьми, вот и то есть, но ну, что хочу сказать ну мой смысл жизни да, вот это фотография, фотосъемка и также я осознаю, вот знаете вот сейчас прошло много лет а... ой, у меня прям мурашки по коже пошли, сейчас я расскажу про это то есть прошло много лет и я узнаю, что вот одной моей знакомой которая свадьбу снимала, ее нет в живых она умерла от рака, то есть вот, понимаете, а мне люди говорят, а мы смотрим э, фотографии, сделанные тобой. То есть ничего не осталось от человека. Только твое творчество осталось, понимаешь? Вот мне сейчас вообще, я сейчас вообще расплачусь, короче, вообще. Это, ну, я понимаю, что я какую-то такую миссию несу. И вот, блин, у меня вообще, короче, мурашки пошли по коже, вообще не могу, прям я очень, конечно, такая-то. Ну, такая, такой человек чувствительный, такой очень излишне эмоциональный, вот. И, а, то есть, такой момент есть здесь в этом, что вот у меня вот подруга тоже погибла в горах, да, тоже вот от нее остались фотографии, только фотографии. Ну, естественно, не только мои, но и другие. То есть, я хочу сказать, что вот... Вот миссия есть. То есть это вот как вот, допустим, у поэтов, у художников. То есть вот после их смерти что-то остается. То есть после моей смерти, допустим, остается фотография людям. Их молодость, их воспоминания, которые я запечатлела. Это крутая миссия вообще, это очень круто. Вот, кому-то я помогла, вот приходила семейная пара. Женщина не верила, что она красивая. Муж ей сказал, пожалуйста, вот вы как фотограф убедите ее, то что она красивая покажите ее, что она прекрасная, там, то есть, да, я там, конечно, пыталась там ретушь применить, еще что-то там, позы какие-то, я выжила из себя просто все соки, чтобы сделать из этой женщины конфетку, да, то есть, я крутила, вертела ее в разных позах, так, чтобы там скрыть ее живот, там, еще что-то там, чтобы показать ее волосы, я и во время съемки ей говорила, вы, ну, так прекрасно выглядите, вы вообще шикарная женщина, там, и потом они меня очень долго благодарили, они мне даже писали в соцсетях то, что там, спасибо, мы вас благодарим за то, что вы, ну, вот так вот, ну, нам помогли. вот у, для, для, вот знаете, верите, нет, но, например, вот для кого-то из людей, вот если кто пришел, например, в нижнем белье сессию сделать, для них это какой-то виток вот ну, как объяснить, вот, оживление их каких-то сексуальных чувств, допустим, да, но это в нижнем белье женщина фотографируется, мужчин нет, не присутствует при этом, да, допустим, вот, такие вот фотосессии, да, это тоже ты играешь роль, то есть ты человека убеждаешь, что ты ему повышаешь самооценку, ты здесь как психолог выступаешь, это настолько вот круто вот получается, вот, руководить этим процессом, придумывать это творчество, придумывать образы, это действительно мое, это вот ну, моя стезя, в которой я себя нашла, в которой я себя э, реализовала. И хочу дальше реализовывать, хочу, чтобы мое творчество, оно всегда шло рука об руку со мной. Да? То есть оно у меня было с 20 лет, мое творчество, оно у меня перешло и в мой возраст такой зрелый. К тридцатке я не бросила этим заниматься. Вот. И занимаюсь я этим с огромным удовольствием. Ну вот что я... Опять вот я плаваю, плаваю, как рыба, вот хотела ведь ключевую мысль э, сказать, и я же говорила про иммиграцию, вот, но просто вот я хочу сказать, что если вот есть люди, которые мечутся, ищут работу здесь, в России, не могут себя найти, э, им то не нравится, другое не нравится, они все бросают, да, у меня такое было. Я работала вообще, вообще вот не поверьте в каких сферах, я работала на телевидении. Я работала в продажах. Я работала в секшопе продавцом. Я работала в ателье администратором. Я работала в салоне красоты администратором. Я работала, где еще, сейчас скажу. Я работала продавцом сотовых телефонов. Я пыталась, работала. А, ну, это я нет, это я не работала, но я ходила на собеседование, пыталась. Я в автосервисе пыталась. Ну, в, на, авто, на не, не автосервис, а автомойка. Вот, потом, где еще. В общем, вот, я подытожу свою мысль, к чему это все говорила. Видео получится очень длинное, конечно. Вот. И вот и просто для тех, кто рассматривает Европу как побег из Шоушенка, просто вы подумайте, если вы здесь себя не нашли, то на что вы рассчитываете, не зная языка, не зная менталитета? Вот с таким менталитетом а-ля у людей лишь бы набухаться там, да, там, может, прокатит там, да, тяп сделать какую-то работу, это у нас в российском менталитете, тяпля ляп прокатит, да, и вы вот с таким менталитетом, с таким отношением к жизни, вы куда собрались вообще ехать? Мозги свои включите просто, вы едете, вы вообще не бум-бум, язык вы рассчитываете, вы выучите, да, там, на практике, да вам, Года будет мало, чтобы его освоить. И рассчитывать на то, что вы поедете там. Окей, давайте рассмотрим такую ситуацию. Вы поедете, допустим, в Амстердам. Ну, чем заниматься? Ну, допустим, сажать тюльпаны да, на поля. Окей. Я, сейчас, конечно, вот я единственное, я не знаю такой нюанс, оплатят ли вам билеты. Скорее всего, нет. Вот, визу, скорее всего, нет. Только в том случае, если вы программист, вам могут оплатить проживание. Тогда окей, тогда вообще классно. Тогда это возможность. Это ваш шанс поехать, вам все оплачивают. Слышала такую ерунду, что оплачивают сейчас жителям Украины. Очень, ну, как бы, охотно это делают, приглашают специалистов. Ладно, тогда задайте себе такой вопрос. Вы специалист? Вы программист такого уровня, который поедет в Европу, и сможет там на европейском соответствовать европейскому уровню, создавать там какие-то программы супер, гипер, там, не знаю, вы там учились, там вы потратили на это 10 лет, допустим, окей, едьте, как бы это ваш шанс, но если вы, как говорится, у вас даже вышки нет, вы вообще шалтай-болтай всю жизнь бултыхались как ганн в прорубе то есть и, как бы и вы на что рассчитываете, ездить, поехав в Европу, да вы просто тупо приедете, прилетите, вот даже вот тридцатку-30 тысяч на перелет потратите, допустим, да, там, и на визу 108-10 сейчас уже подорожало, кстати, в том году было еще, ну, много лет назад, когда я ездила первый раз, было дешевле. Вот, ну, то есть вообще овчинка выделки не стоит. Вот, у меня уже мигает батарея, поэтому я прощаюсь быстренько. До скорых встреч, с вами была Дама из Амстердама. Пока-пока!